Первая песня ⁇ Ангел-хранитель. Где бы ты ни был, куда бы ни шел, Помни всегда, что с тобой Ангел-хранитель с мечом и щитом у тебя за спиной. Ангел-хранитель с мечом и щитом у тебя за спиной. Он защищает крыло нас от стрел, Держит удар каждый день, А мы, как всегда, забываем о нем, А вспоминаем в беде. А мы, как всегда, забываем о нем, А вспоминаем в беде. Враг ночью не дремлет, Не дремлет и днем. И нам нельзя плоховать, Здесь ангел-хранитель с мечом и щитом Не может один воевать, не может один воевать Пусть ангел невидим для наших очей, но он все равно нам родной Ангел-хранитель с мечом и щитом у тебя за спиной Ангел-хранитель свечом и щитом у тебя за спиной. Ну, небольшие песенки такие, вот, можно сказать, детские. Так что следующая песня называется Шторм. Звезд, а волны задирают киль Над нами ломаются копья из гроз До берега нам еще тысячи миль Но мы идем вперед И порой в темноте не видим свет И шторм нам нужно перетерпеть ведь завтра будет рассвет. Весенние взглды преодолимы, пусть руки мы стираем в кровь. И Боже, Боже, дай нам силы. Наш меч, молитва, наш щит, любовь, наш меч, молитва, наш щит. И пройдет по волнам, и волны утихнут, отхлынув от скал И ветер попутный во все паруса, когда наполняется светом Когда наполняется светом душа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 Весенние сгоды преодолимы, пусть руки мы стираем в кровь, И, Боже, Боже, дай нам силы, наш меч, молитва на щит, любовь, наш меч, молитва на щит. Зайдет и пройдет по волнам, И волны утихнут, отхлынув оскал, от И ветер попутный во все паруса, Когда наполняется светом, Когда наполняется светом душа. Спасибо. Я так разноловался. <смех> Ой. Ну что еще? Давайте, следующая песня называется Кинолента. Посвящается всем моим друзьям. И всем, всем вам. Давайте, давайте, посмелее. У меня одна просьба. Когда я буду заканчивать куплет Там одно слово такое есть Самое важное в жизни Пожалуйста, его пропойте со мной Никто не знает Но может сейчас кино снимают О каждом из нас и в этом фильме ты актер и сценарист, и сам себе режиссер, и каждый новый день, как новый эпизод, никто не может знать, что в нем произойдет, но может быть, опять все повторится вновь, и нас спасет надежда, вера и любовь. Выбираем себе свой собственный путь, Но верный путь — тернист, С него легко свернуть. Не каждый сможет дойти до конца, И если будет слеп, тогда свернет не туда. И каждый новый день, как новый эпизод, Никто не может знать, что в нем произойдет быть, опять все повернется вновь, И нас спасет надежда, вера и Неудачный сценарий, не спеши же ловить И играть эту роль, помни, помни, что есть Исключение исправил, лучше горькая правда, чем пряная соль А пока ты всего лишь играешь в массовке, Не жалей же себя и никого не вини Станиславский сказал, я не верю, поскольку В твоем сердце еще маловато любви Ведь каждый новый день, как новый эпизод Никто не может что в нем произойдет Но, может быть, опять все повернется вновь И нас спасет надежда, вера и любовь И вот однажды придет тот самый час Для нас наступит нет премьерный показ, никто не даст нам Фильм переснять, как на ленту Жизнь нельзя перемотать За глупые слова, за сломанный сюжет Нам предстоит за все держать ответ Но может вопреки все повернется вновь И нас спасет надежда, вера и любовь знать, что в нем произойдет, но, может быть, опять все повернется вновь, и нас спасет надежда, вера и любовь. Спасибо. Христос воскресе! Следующая песня написана совсем недавно. Я хотел бы посвятить ее своей жене Екатерине. Вот песня называется "Мой лучик благодатного огня". Я могу ошибаться, немножко в этой песне сбиваться, потому что она совсем свежая. И если что, я вернусь немножко назад. Немой. Улицы здесь заросли травой, И шатаясь, бродят по ночам, тени полумертвых москвичан. Здесь ты не увидишь милых лиц, Их лиц, их из, и плесень выпадает из глазниц, А те, кто выжил сами за себя, Но я люблю тебя. Благодатного огня Но я люблю тебя Мой лучик благодатного огня Как вы поняли, это песня про зомби-апокалипсис Этот город стал совсем другим Люди здесь все вышли из могил Ангелы последний гимн трубят, будут же судить здесь их подряд, А помнишь карантин и катаклизм, Маски кончились быстрее клизм, Где-то вдалеке страшный крик. Кто-то доедает борщевика, я люблю тебя, Мой лучик благодатного огня. А я люблю тебя, Мой лучик благодатного огня. Разверглись треском небеса Лестница упала, как звезда Зомби зомбиринулись, и будто в рай Будем пробиваться, заряжай Будем пробиваться Будем пробиваться Будем пробиваться, заряжай Ведь я Огня. Ведь я люблю тебя, мой лучик благодарного огня. Спасибо.